всем доброго времени суток с вами надежда и канал Мое хобби наконец-то моя собачка готова и ей уже пора искать свой домик и любящего заботливого друга сегодня я хочу вас поближе познакомить с этим милым существом и параллельно рассказать какие материалы я использовала для создания этой собачки ее длина от кончика носа до основания хвоста около 22 см, а высота от лапок до ушей около 21 см. Шила я ее из очень качественного искусственного меха. Этот мех имеет очень хорошую плотность, у него не видно основания и он практически не растягивается в стороны. Благодаря этому прекрасно держит свою форму. Внутри собачки вставлен подвижный скелет. Выглядит он вот так. Такой скелет находится практически во всей собачке. То есть он идет вдоль спины, в каждой лапке, в хвостике и в части головы. Благодаря именно ему моя собачка может по разному менять свое положение у нее гнутся лапки вот такой звук он свойственен именно таким пластиковым скелетом у нее гнется хвостик его можно опустить повернуть в сторонку загнуть кверху. собачку благодаря этому скелету можно посадить положить видите как можно выпрямить лапки можно ее положить на спинку я показываю как двигаются лапки и обратите внимание что на каждой лапке есть подушечки из полимерной глины голова у собачки тоже ворачивается ее можно наклонить вперед поднять вверх, вот сбоку это хорошо видно, наклонить в бок. Все это благодаря вот такому скелету. Носик у собачки вылеплен мной вручную из полимерной глины. В ушках металлический каркас и ушки тоже могут менять свою форму. Мы можем сделать грустняшку из этой собачки, такую вот. Можем поднять ушки, можем их немножечко загнуть, можем их поставить торчком, в общем, менять их положение, как нам удобно и создавать этим настроение у нее, характер. Глазки у собачки пластиковые, очень качественные и созданы специально для животных. Теперь давайте посмотрим, как она покрашена. Вся собачка покрашена акриловой краской с переходом оттеночков. На лапках более светлый оттенок. Вот здесь вот потемнее. Потемнее спинка и основание хвостика. Потемнее вот здесь мордочка. А к носику посветлее. У собачки есть усики бровки. А глазки оформлены очень тонкой, тонкой-притонкой, но настоящей кожей. Вот такая милая маленькая собачка ищет свой домик. С ней можно аккуратно играть или сделать украшением своего дома. Если вы хотите, чтобы эта милашка радовала именно вас и жила именно в вашем доме, то вы можете перейти на мой канал в YouTube и узнать все подробности ее приобретения. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!